скажем, обучение и получение тех навыков, которые они могут приобрести в данном Как говорил Ленин, учиться, учиться еще раз учиться. Я думаю, что упорство и вот эти вот твердые, так скажем, желания познавать новые предметы, новые науки, они должны